Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа Фокус на человека. Вспомните себя ребенком, как мы хотели стать взрослыми, как мы много в этом видели того, чего не могли получить с детства, но пришла взрослость, то есть мы как бы стали взрослыми. И куда девалось наше желание быть этими взрослыми? Почему нам хочется капризничать, топать ногами и позволять себе все, что могут позволять себе дети? Вот Об этом интересном факте взросления, или в процессе взросления, или в вопросе взросления, мы сегодня говорим с нашим гостем, заведующей психологической клиники Казанского а, федерального университета, клиническим психологом Энжи Анваровной Латыповой. Здравствуйте, Энжи Добрый день. Здравствуйте. Ну и раз уж мы анонсировали эту тему, вот помните, фильм такой был Элема Климова «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен» там директор лагеря Дынин говорит, когда я был маленький, я очень любил и так далее. Вот а, в чем заключается вот этот секрет взросления, почему мы часто говорим э, взрослым, таким же взрослым, как я, допустим, или еще кто-то менее взрослый, ты ведешь себя как ребенок. И и почему это плохо? И, и плохо ли это? Ну, вот, вот много вопросов да. Этой, да, в этой части. То есть, будем... если как, ты ведешь себя как э, ребенок, значит, ну, как будто бы тебя обзывают, да? То есть, ну, или да, как-то да. какое-то ругательство да, получается. Да-да-да, такая негативная, негативная оценка. Негативная оценка, да. Вот угу. что такое взрослеть? Вот, допустим, ну, с самого начала у нас есть подросток или там ребенок, которому нужно повзрослеть. Что это означает? Угу. Ну вот взросление, конечно же, есть разное, скажем, да. Но mm -hmm. самое, когда, как, какие критерии взросления? Как мы можем сказать, что человек действительно повзрослел? Самый объективный критерий это паспорт. Паспорт. Получил паспорт, то есть э, и у человека раскрываются возможности, дополнительные возможности. Все, что связано с вождением, все, что связано э, с созданием семьи, э, устройством на, устройство на работу. На работу в том числе. Да, какими-то дополнительными льготами, возможностями выезжать а, без самостоятель. родителей да, самостоятельно, да, да. подписывать соответствующие документы. Конечно же, взросление оно несет и меру ответственности, да? То есть, поскольку, поскольку уже подключаются и система наказания тоже. И, uh -huh. соответственно, здесь, наверное, уже такая игра, что я немножечко взрослый, не получится. Да? То есть если есть паспорт, значит, у тебя есть ответственность, uh -huh. и значит, уже линия поведения твоя должна поменяться. Это такая красная uh -huh. черта без возврата. То есть уже в детство не вернуться. Да? С То есть... точки зрения документов, документов, с точки зрения, зрения. социума. Именно, да, да? Да. То есть социум тебе в определенном возрасте, как определено, там, за он в 18 лет, ну, где-то в каких-то частях немножко раньше, условно говоря, в 18 лет дал тебе возможности, угу. тем самым наделив тебя ответственностью, которую ты не можешь не принять, да? В отличие да. от другие какие-то Конечно, то есть и это все регламентировано. И, соответственно, имеешь наказание, если что-то идет не так. Да, угу. и, наверное, мало кто осознает этот да, момент. Ну, получил паспорт, получил, да, то есть мало что поменялось. И сознание, и в поведении. Здесь, наверное, тоже нужна какая-то определенная подготовка, и, наверное, какой-то должен быть разговор со стороны взрослых, угу. да, то есть какие-то угу. определенные лекции, просвещения, что уже начинается другая взрослая жизнь взрослая жизнь. И в каждой стране есть определенные возрастные... Границы, mm -hmm. если говорить, да. Но ну, то есть у нас в России сейчас, по-моему, сколько а, паспорта? Сколько у нас получается? 18, 18 а, лет. Нет, нет, нет, паспорт 14. 14, 14 14 лет сейчас, да? То есть 14 лет. лет. То есть, видите, как границы mm -hmm. сдвигаются. То есть, интересно, как меняется мир. То есть, если раньше это было 18 лет, то сейчас уже получается с mm -hmm. 14 лет, да, и двигается вся возрастная периодизация. То есть, если раньше у нас было в 60 лет человек уже считался какой там возраст был, да, старческий ну, возраст, да. сейчас глубокой это старости, глубокой наверное, старости, уже, да. сейчас это получается средний возраст, полный расцвет, и, соответственно, таким образом здесь происходит продлевание жизни, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть мы начинаем рано Активная взрослеть, жизнь, ак бы, активного да? периода mm -hmm. жизни, начинаем рано взрослеть, 14 лет, и уже, то есть еще в 75, mm -hmm. еще считается с возрастом, то есть не старческим что существует у нас несколько периодизаций, классическая периодизация Выгодского. Uh -huh. Выгодский говорил о том, что онтогенез повторяет филогенез. Uh -huh. то, есть, поэтому, то есть мы в каждом периоде проживаем также свое ранее uh -huh. то есть как uh -huh. бы внутриутробный uh -huh. возраст, то есть развитие. В каждом этапе да, развиваемся да, в каждом нуля, условно да, в каждом этапе uh -huh. мы развиваемся, и получается в этих этапах, подэтапах, есть еще все историческое развитие, да, то есть, поэтому, если мы смотрим э, на зародыш э, э, человека и, скажем, биологического существа, ведь очень похоже, mm -hmm. мы, да, то есть, mm -hmm. если смотреть, то есть, получается, мы повторяем вот этот весь цикл, и удивительным образом, уже внутриутробном развитие э, ребенок, он повторяет всю историю, получается, человечества, да, и вот эти вот циклы, если посмотреть, mm -hmm на жизнь человека, она также циклична. Uh -huh. Она также циклична. То есть э, об этом говорят астрологи, об этом говорит периодизация, об этом говорит жизнь, практика жизни. Да, об да? этом говорят наличие вот тех самых возрастных кризисов. Это же как раз и есть переходные да. моменты из одного цикла в другой. Да. То есть и поэтому, когда мы вступаем в определенный цикл, uh -huh. да, согласно периодизации мы, получается, начинаем этот процесс, раскрываем, mm -hmm. доходим до пика. И если человек, получается, его не проживает этот период достойно, да? то есть, ну как достойно, а, прожить, получить все уроки, обучиться mm -hmm. навыкам, а, умениям, знаниям этого периода, ценить этот период, а, mm -hmm. потому что очень часто бывает желание не принятия своего возраста, откуда возникает, да? То есть желание быть или молодым вернуться в свое детство или, наоборот, взрослиться. Да? То есть, mm -hmm. когда юная девочка одевает на себя взрослую одежду, уже изначально такая серьезная дама, mm -hmm. то есть, и говорит так серьезно, сколько тебе лет? 15. Mm -hmm. Удивительно, mm -hmm. да, сейчас, как mm -hmm. мы встречаем да, Но вот молодежь. вот это явление гораздо менее распространенное, нежели наоборот. Нежели когда, наоборот. Да, когда взрослые женщины, которые по статусу уже там, давно матроны, заслуженные, да, с определенной yeah. социальной ролью, ну, часто там вот не могут принять ни возраст, ни, ни свое социальное какое-то положение. И вот в связи с этим какие-то искажения происходят. Да, происходят искажения, чаще всего непринятие, искажение реальности, неадекватность mm -hmm. поведения, и, соответственно, влечет к определенным mm -hmm. болезням. Да? То есть mm -hmm. психосоматика возникает э, по причине того, что мы не можем прожить, принять, или случается какая-то травма психологическая, mm -hmm. которая. Не позволяет да, психике то развиваться. То да? э, психика получается, ну, то есть, как э, что такое психика? Субъективное отражение объективной mm -hmm. реальности. Мы отражаем некую реальность, и э, в этом отражении у нас нет сил, психоэмоциональных сил, чтобы достойно переработать информацию, mm -hmm. трансформировать ее, пережить от слова mm -hmm. не пережить, пострадать, прожить. а прожить mm -hmm. Mm -hmm. ее достойно получить свои жизненные уроки и, соответственно, пойти дальше. И если такое происходит у человека, он один раз не смог это сделать, второй uh -huh. раз. То есть у него получается, включается психосоматика, начинаются болезни. И очень часто мы ведь знаем, что голова болит не потому, что э, давление высокое, а давление высокое, потому, потому что, что идут другие причинно-следственные связи. Какие-то внутренние процессы, которые можно выявить, только если человек начинает заниматься этой сферой своей жизни. Да, занимается uh -huh. самоисследованием, задает себе вопросы, э, uh -huh. ходит э, к врачам и не получает ответов, конечно же тогда приходит к нам к психологам, mm -hmm. и мы даем эти ответы, мы поясняем, работаем. И человек, как неверующий фома, mm -hmm. который не верит в психологию, сталкивается с психологией в прямом смысле слова сталкивается, сталкивается потому да, что да, уже да. нет путей, других путей нет, только путь к самому себе. Mm -hmm. Есть mm -hmm. ты, и ты эту задачу должен решить. Никто за тебя ее не решит, ни твой муж. Ни жена, ни дети, ни наставник, ни учителя, никто. Ты пришел mm -hmm. в этот мир решить эту задачу, ты ее должен решить, получить опыт. И если ты проживаешь это, ты психологически становишься взрослым. Mm -hmm. А Вы ты чувствуем. идешь mm -hmm. на следующий этап. если mm -hmm. ты не прошел никуда не попадаешь, но вы прям дверь так хорошо коснулись экзистенциального одиночества, да, прям четко так человеку сказали, да. никого ни на кого не рассчит, но ведь по, -по, -по, по большому счету вот есть два момента, на которые я хотела бы обратить внимание. Первое, вот вы немножко ранее проговорили о том, что Uh, наступает определенный период, и uh, не все понимают, что вот он, наступил этот период uh -huh. возрастления, и да. надо начинать. И, наверное, вот в других более ранних исторических моментах существовали какие-то инициаторские практики, Конечно. которые вот тем, что они есть, эти практики, тем, что ребенок или подросток уже, да, молодой человек, девушка, в них участвовали, для них и было неким таким вот такой жирной галочкой, что я что я уже в каком-то смысле слова что-то сделал для того, чтобы взрослые меня приняли в результате вот этих вот ритуальных действий, меня приняли во взрослое общество. Сейчас этого практически да. нет. Раньше это было даже не так давно, это была армия, вот в ближайшем прошлом. Сейчас в армию попадают, ну, половина, наверное, да, остальные по здоровью просто не проходят да. или какие-то альтернативы находят. А с женской стороны вообще ничего нет. Да, психологически ну, вот да, психике нужны какие-то другие языки. Да, угу. психика воспринимает да образы, эмоции, ритуалы традиции, недостаточно говорить только словами. Нужно обустроить ситуацию проживания и переживания. И таким образом мы говорим о том, что ритуал или инициация процесс инициации это ситуация, ситуативное обучение, <сёк> как вот, да, у нас <сёк> есть в классической психологии, в педпсихологии <сёк> ситуативное обучение. Когда человек попадает в эту ситуацию, и он получает тот опыт, который ему необходим. Его сопровождают в этом, и уже после этого можно поговорить. Здесь даже слов не нужно, потому что человек реально это проживает угу. а, первая инициация. То есть получается, конечно же, когда идет перед пубертатным возрастом, угу. то есть взросление, меняется психофизиология, угу. как вы уже говорили, мальчики переходят в мир мужчины, угу то есть становятся воинами, а девушки, получается, со смены психофизиологии включаются в женский, в мир. женский мир. В да, женский мир, да, буквально включаются с помощью, опять-таки, физиологии. Психофизиологии, mm -hmm. да. И здесь, конечно же, хорошо, если в этот момент будут старшие мамы, старшие сестры, которые объясняют, которые рассказывают и э, своим примером показывают девочкам, что, как, э, mm -hmm. какова женская сущность, каковы женские, скажем, ну вот эти вот, скажем, предназначение женское, потому что это некое, нечто другое. Mm -hmm. То, чему не обучают в социуме, да. Mm -hmm. То есть это какая-то такая внутренняя школа, получается, mm -hmm. школа семьи. Система. Школа семьи, семьи да. Да. То есть хорошо, если это будет школа семьи, mm -hmm. а если нет этого в семье, mm -hmm. то тогда, конечно же, вопрос, где это искать, и наверное, тогда э, наши коллеги-психологи работают над этим mm -hmm. вопросом и mm -hmm. создают специальные ситуации обучения, женские программы, женские тренинги uh -huh. различные ситуации инициации чтобы уже женщина во взрослом состоянии получила этот опыт прожила и повзрослела то есть получается как будто бы в этих ситуациях инициациях для взросления нужно какое-то разрешение uh -huh. разрешение и когда тебе маленькой девочки говорят да уже можно можно ты можешь ты сможешь делай uh -huh. то есть и тогда девочка она становится взрослой угу. девушкой, идет в этот путь. То есть вот эта инициация как некое разрешение. А правильно ли я вас понимаю, что а, вы рекомендуете женщинам, у которых есть некое представление, что что-то с моей женской частью идет не так, как посещение вот таких вот женских кругов, женских тренингов, именно женского, ну, вот такого плана? Да, конечно. Угу. То есть если это рассматривается с точки зрения психологического взросления, а, тренинг, он, а, прежде всего, направлен на задачу взросления, mm -hmm. психологического взросления. А, то есть а, он носит диагностический характер. Mm -hmm. То есть первый этап обязательно — это всегда диагностика, групповая диагностика, индивидуальная диагностика, потому что есть и э, возможность обратиться и в индивидуальном порядке, то есть задание для группы индивидуально. Соответственно, каждый для себя определяет с помощью ведущего, вот эту вот задачу на конкретный тренинг. Эта задача чаще всего бывает связана с какими-то противоречиями, с отсутствием знаний. И, конечно, человек становится психологически сильнее. То есть он проживает этот момент, он проживает непрожитое, предположим, угу. и возвращает себе психическую энергию. А, наступают моменты осознаваний. Угу. Осознание — это тоже про взрослость. А у вас в клинике есть такие женские круги, вот же такие женские группы? Собираете Ну, а поскольку, поскольку запроса не было, если будет запрос, конечно же, мы mm -hmm. же по запросу работаем, Понятно. да, то есть если будет запрос, мы всегда отзываемся mm -hmm. и mm -hmm. реагируем на тему. А, очень актуальна тема отношений, тема самооценки mm -hmm. в основном, но она тоже бывает связана, конечно, с психической взрослостью. Правильно я понимаю, что а, такой диагноз, как бесплодие неясного генеза, тоже может иметь отношение к незрелой психике женщины, которая ну, с точки зрения психики не способна оплодотворить оплодотвориться и стать будущей мамой. Конечно. То есть женщина женщина нужна определенная психологическая готовность для того, чтобы, во-первых, выносить малыша и встретить его в этом мире. Это дающая позиция, mm -hmm. это дающая а, роль. А если девочка не повзрослела, то есть а, те процессы, которые будут происходить, они будут ее не радовать. А мысленно она будет обращаться к тому, что у нее что-то отнимают. То mm -hmm. есть уходит ее молодость, уходит ее время, она не сделала карьеру. То есть ребенок ей мешает. Да? И, конечно же, то есть, а, воспринимается как бремя, как абуза. И эм, любые стрессы, которые девушка молодая, женщина молодая проживает в этом состоянии, mm -hmm. конечно, они будут не способствовать завершению беременности. Mm -hmm. То есть всячески будут завершаться трагическим образом. Да, трагическим более, образом. Да. И вот сейчас вы сказали важную фразу, что когда я маленькая, я всегда привыкла к тому, что мне дают. А когда я стала, например, взрослая, то я сама начинаю давать. То есть не только брать, но еще и давать. Вот это ключевой момент. Ребенок, он всегда дающий. Да, если мы говорим про психологически uh -huh. взрослого человека и психологически невзрослого, да, то есть получается, ребенок — это берущий, да, ребенок, он говорит «дай, я uh -huh. хочу». И он его желание должно исполниться сиюминутно. Он не готов ждать. Неважно, вот да и все». И, иначе будет истерика. Uh -huh, uh -huh. Если мы говорим про психологически зрелого человека, человек, дающий, конечно же, он находится в балансе брать и давать, потому что это тоже очень важно для гармоничных отношений. И взаимоотмена, uh -huh. коммуникации, профессиональной данности. Во всех сферах баланс брать и давать очень важен. И, соответственно, получается, что в этой ситуации взрослый, ставит цель, он может ждать. Он может ждать, выстраивать намерения, выстраивать свою цель, преодолевать трудности, концентрироваться, выносить нагрузки психологические, которые приведут его к цели. И если говорить, сколько ждать, иногда бывает максимально 10 лет. Чтобы... Но это уже, вы знаете, как, конечно же, вот сила намерения, говорят, mm -hmm. да, то есть это, она связана, конечно же, с волевыми качествами, прежде всего, да, то есть и иногда даже бывают волевые качества у человека отсутствуют или снижены, потому что у него, скажем, есть ну, определенные отклонения, mm -hmm. да, то есть, и, предположим, различные внутриутробные инсульты, mm -hmm. или какие-то нейропсихологические заболевания, которые приводят к тому, что у него отсутствует волевая. То есть, ну, органика, да, да, то есть, -то органика, да, пустая, выраженная органика. В той да, части, поэтому... которая, допустим, за волю отвечает. Ага. Да, то есть, и э, в этом ключе здесь есть моменты, которые поддаются психокоррекция, а есть У -у -у. ситуация, когда бесполезно, да, то есть нет э, возможностей, чтобы э, что-то что исправить поменять. радикально. Ну, вот в обществе сейчас очень модное слово ⁇ толерантность, которого уже ну, разные <laughs> реакции вызывает. Да, ну, да, я... Говорят люди, вот я девочка, да, девочка-девочка, как сейчас говорят. И что в этом плохого? То есть, если я правильно поняла, что минусы все-таки в том, что не, не развивается физика, ой, психика не развивается, и, соответственно, раз у нее по природе заложен все-таки развитие, да, то получается неминуемо заболевания какие-то, да? Так ведь получается или нет? таки а, ну, да, получается, видите как, то есть физическое тело растет, Предположим, а психическое тело не растет. Тело это же тоже, оно имеет свое тело, да? Ну, как вот образно говоря, да? Психическое uh -huh. тело, мы говорим, uh -huh. да? Вот. То есть, э, и получается, что нагрузки с возрастом увеличиваются. Uh -huh. Физически человек может выдержать дистанцию, пройти пешком 5 километров, uh -huh. 10 километров. А психически, психологически, если не будет он взрослеть, то есть э, он не сможет э, переработать тот объем задач, целей и нагрузки, которые нужно в соответствии с возрастом. Mm -hmm. И а, мы, получается, сталкиваемся с такой ситуацией, а, когда, предположим, ну, вот у меня был да, случай mm -hmm. женщины, да, ей 50 лет получается, она руководитель да, завода, а на уровне психики ей три года. То есть уровень задач, уровень мышления, то есть уровень Скажем, восприятие ее реакции, способ реагирования, обидеться, предположим, на ситуацию, э, э, отсутствие коммуникации, диалога, э, при всей организованности отсутствие самоорганизации. И э, хорошим диагностическим моментом психологической зрелости является ситуация стресса. Вот когда случается стресс, mm -hmm. получается человек максимально искренен то есть ему нужно действовать и насколько он может собраться, насколько он может принимать зада решения, а насколько он может реагировать, соответствовать вызовам. то есть он в этот момент как бы немножко деградирует ну, деградирует угу. в том плане, что он а, спускается к своему Своё настоящему, настоящее состояние. Настоящее состояние. настоящий психический возраст. возраст да. угу. Там, где он может решать задачи. Угу. Вот нужно посмотреть, насколько в этом состоянии, какое, во-первых, это состояние, угу. да, то есть какому возрасту оно соответствует. И, соответственно, здесь уже вот для нас это такой диагностический срез. Угу. Поэтому, когда человек приезжает в другую страну, да, то есть у нас много иностранных студентов, по сути, для них это испытание, ну, да. то есть возможность для многих повзрослеть психологически, пройти этот момент взросления, инициации, да, то есть отрыва от родительского, долона, да, то есть отрыва от родительской семьи и вход во взрослую жизнь, потому что этот период совпадает с первым курсом. Mm -hmm. То есть человек или взрослеет, или может сломаться, и, соответственно, его нужно действительно здесь поддержать, чтобы он не сломался, и э, помочь ему повзрослеть. Mm -hmm. Помочь повзрослеть — это значит найти смыслы в этой ситуации, э, найти причинно-следственные связи, mm -hmm. увидеть причину, что с ним происходит. Потому что здесь и сейчас он, э, возможно, реагирует не на настоящее, а дает... Те реакции, которые у него были три года. Триггерные да, ситуации, реакции? которые uh -huh. запускают детские ситуации, uh -huh. травматические детские uh -huh. ситуации, детское реагирование. Uh -huh. И он привык так реагировать. Ситуация поменялась, uh -huh. и мы его обучаем. И в процессе консультирования одна из задач, которую мы выполняем, мы обучаем адекватному реагированию, адекватному проживанию уже во взрослом состоянии uh -huh. этих же Этих же состояний, угу. да. Вот вы сказали, на мой взгляд, прямо фантастически важную вещь, о которой я, по крайней мере, нигде не слышала, вот так, чтобы ее муссировали. Ведь наоборот, в соцсетях муссируется тема оставайся ребенком. И в то же время существует еще, как вы знаете, иррациональное убеждение родительское, которое так и звучит: не вырастай. И вот этих вот э, убеждений у нас очень много, и они как раз вот к теригерным глубоким, гипно, гип, гипнабельным относятся, да, потому что на очень ранних стадиях э, произошли и любящими родителями, да. И вот эта вот иррациональность э, убеждения, она присутствует, наверное, как проявляется, да, помогает. И mm -hmm. вот то, что вы... <с> <с> издалека захожу, но чтобы понятно было, почему... Вот это вот то, что вы связали, что, пожалуйста, можешь не взрослеть, это твой выбор, но то должен понимать, что если а, физика будет развиваться, а психика будет отставать, неизменуемые дополнительные болячки, дополнительные болезни, именно уже на физическом уровне та самая психосоматика будет проявляться гораздо раньше, и она же будет тормозить и сокращать жизнь. Вот вы сейчас очень соединили это все в одну, и, ну, мне кажется, это стало доступнее для понимания, ну, да. что... Вот, вот, она принимает. И еще есть выгода в этом, связь. в этом выгода, да, какая есть выгода? Какая? Нужно же понять человеку, почему это выгодно, Конечно, да? у человека. Есть. Конечно же не болеть, потому что <сих> психику свою тоже нужно тренировать, ее нужно взращивать. И нужно, мы даже иногда в отношениях взращиваем друг друга, да. У -у -у. То есть любящие люди взращивают друг друга. И поэтому, если говорить про педагогов, мы тоже получается как любящие, да, то у -у -у. есть как с, мази с позиции материнской Родители, порой, да. да, выращиваем наших подрастающих. Да, студентов, обучающихся. А, ведь а, можно достичь цели или получить результата, если ты договорился, договорился с самим собой, добори, договорился с окружением, а, смог адекватно просоответствовать в обучающей ситуации, выполнить все требования, которые нужны. И только тогда ты можешь достичь того, чего ты хочешь. Наверное, это большой бонус для того, чтобы быть взрослым. Да, если ты только знаешь, что чего ты хочешь, вот ведь еще мы на какую тогда мину замедленного действия наступаем. Да, это тема, тема цели, да? Да. Тема целей. Потому что это, а конечно, это, это уже может быть. Взрослая да, немножечко это может то взрослое, взрослость какая-то. Конечно. Если да. человек может вообще себе цель поставить. -то. Конечно. То есть умение ставить цели, оно предполагает, то есть, скажем. Рациональное, адекватное оценивание своих ситуаций, возможностей, mm -hmm. навыков, понимание, чему тебе нужно обучиться, конкретику действий, определенный план, стратегию. И для того, чтобы это выстроить, конечно, здесь нужно быть психически зрелым человеком. Mm -hmm. вот. И само, скажем, целевое, скажем, такое обучение... То есть целевое обучение не в общепринятом да, смысле, uh -huh. потому что целевое обучение, оно есть еще немножко социальный контекст, uh -huh. да, да, да, когда да. есть направление целевого, а именно я имею в виду психологическое, да? uh -huh. цель у тебя есть, ты идешь, и ты в процессе этого тоже можешь взрослеть, сначала ты становишься таким достигатором, да? То есть ты становишься достигатором, ты ставишь цель, достигаешь, ставишь цель, достигаешь. Это дает возможность повысить твою самооценку, дает возможность выстроить уважение, да, то есть сформировать уважение к тебе, угу. как к личности. И а, уже после периода целевого достижения человеку раскрываются смыслы. То есть эта цель, как вот в период осмысления, угу. то есть она получается, следующий этап, он а, связан с осмыслением. А нахождением тех ценностей, которые даю, дала тебе эта цель. То есть ты начинаешь видеть, да, и ты в этом тоже взрослеешь. То есть ты, получается, переходишь на следующую ступень осмысления, которая дает тебе возможность ставить взрослые цели. Если это может быть цель сначала купить какую-то игрушку, да, а потом ты идешь дальше. Но если ты ломаешься и не достигаешь этой цели, э, ну понятно, что ребенок, он, во-первых, не может выдержать этого напряжения, которое нужно выдержать, да, на пути к цели. Mm -hmm. вот. здесь получается вот этот момент поломки человека mm -hmm. может произойти, mm -hmm. то есть или же отсутствие вот этой поддерживающей среды, которая нужна человеку, потому что это тоже ведет к взрослению. Да. Mm -hmm. Университет — это та система, это институт взросления человека. Да, да? конечно. Взросление. Институт — многозначное слово. И здесь вы опять очередную прекрасную аналогию провели, такую вот удобную для осознавания, что а, взросление — это процесс, это не дело одного дня. И... А, если ты где-то застреваешь, то ну, надо понимать, что нужно просто... Вот здесь, кстати, тоже интересный момент. Ведь мы сейчас с вами говорим о ситуации больше о том, когда человек не взрослеет, да, становясь физически взрослым, а еще ситуации, когда, допустим, подросток или очень молодой человек взрослеет гораздо раньше... В силу тех или иных обстоятельств. Это вот всегда хорошо или в этом mm -hmm. тоже есть плюсы? А, но вы Ой, знаете, да, в, в определенных ситуациях mm -hmm. ребенок, особенно находясь, например, в родительской семье, он понимает, что иногда бывает так, что ребенок взрослее, чем родители. Даже начнем вот с этой истории. Поскольку, поскольку родители не принимают определенных решений, ребенок начинает принимать их за родителей. Mm -hmm. И идет гиперкомпенсация, идет сверхнагрузка психическая mm -hmm. на человека, на ребенка, и это... Это не хорошо, не хорошо с точки зрения, да. потому что ребенок, он должен проживать свое детство и чувствовать себя ребенком защищенным. Здесь, получается, родители ребенок меняются местами. Ребенок старается защитить, потому что он очень любит своих родителей. Он делает все возможное, чтобы взять все обиды, вины, uh -huh, вину, uh -huh. какие-то даже иногда болезни на себя. То есть мы знаем, что есть системный подход к uh -huh, семье, uh -huh. где м, ролевое взаимодействие идет, и иногда вот эта вот смена ролей, каждая роль связана с другой ролью. Uh -huh. И, соответственно, со всеми последствиями, которые вытекают. И психологическими, и линии поведения, и диагностикой, и психосоматикой. То есть это очень такие тонкие вещи, да, системные, когда мы рассматриваем семью как систему. И поэтому этот ребенок, выходя из системы, он, он уже обучен определенной линии поведения. Брать гиперответственность, да, то есть брать э, много на себя. Угу. Э, понятно, что он там, становится угу. старостой в дальнейшем, да. То есть и вот эта вот гипернагрузка, то есть она, конечно же, он потом и партнеры по жизни находят э, дополняющего. Конечно, да? конечно. То есть если он гипер, значит, ему нужен, гипо. скажем, гипо. Да. Да? Потому что система не может быть Это, два гипер. Да. Когда мы учились на семейной психологии, у нас одна из деталей, что как пары создаются. Если, допустим, один из пары был первым ребенком в семье, то идеальная пара для него, если его вторая половинка будет вторым ребенком в семье. И наоборот. Mm -hmm. Либо они оба единственные. А вот если, допустим, муж и жена, или там, мужчина и женщина в паре, оба вторые дети... Это в бой быков и море крови. Пусть. Оба гипа, да? да, или гиперопеку получили, вероятнее всего. Но это такое... Конечно, это принцип дополнительности. Ага. Принцип дополнительности работает да. везде. И поэтому, конечно же, то есть, гиперчеловек, uh -huh. там, гиперответственный, uh -huh. он ä, всегда сталкивается с такой ситуацией uh -huh. и несет вот эту вот нагрузку. Ну, то есть... Он не отдыхает, uh -huh. то есть у него возникают стрессы. И психологическая работа заключается в том, чтобы освободить его от этой вот суперзрослости. Uh -huh. Да, такого вот, ну, в этой позиции. Прожить Потому что... прожить свою молодость, прожить, да, свое, прожить да, свое вот это вот... быть прекрасное, да, побыть плакать, ребенком. Плакать, умение да, быть слабым. Да, кстати говоря, вот это вот умение побыть ребенком тоже, казалось бы, да, смотрите, вот интересный парадокс получается. Человек внутри ребенок ну, вот как вы говорите, директор завода, внутренние три года. Но в то же время очень сложно своего ребенка, ну, как бы вот внутреннего ребенка, мы сейчас говорим, да, о образах внутреннего ребенка признать и давать ему место в своей жизни, чтобы он не влезал спонтанно, где не надо, а чтобы четко осознавать место, ему время, место, время и возможности. Mm -hmm. Так mm -hmm. я понимаю, да. правильно? Да, да, да. да. Mm -hmm. вот, поэтому здесь вот такая ситуация, она, конечно же, связана с взрослением, и даже в этой ситуации суперзрослый ребенок, он тоже должен уже повзрослеть, потому что это... Такая копинговая стратегия, защитная mm -hmm. стратегия, mm -hmm. которая не дает ему возможность а, пластичности, возможность а, взаимообмена. То есть это, он всегда в позиции дающий, но а, психика, она из качеств психики ⁇ гибкость. Гибкость теряется. Если теряется гибкость, человек становится хрупким. Угу, то есть угу. любой стресс э, его ну, приводит... Подкашивает, подкашивает буквально. И на физическом уровне, и на уровне болезни, да, то есть и в психологическом вышибает. Угу. Поэтому более устойчивый этот, ну, как образ, наверное, бамбук, да, бамбук гибкий, да, то есть Мосс, на, на ветру ива качающийся. Же, да. Ива угу, да. Угу. То есть угу. такой образ гибкости, пластичности. Чем угу. более пластична психика, тем больше мы можем нагрузок вынести, то есть и uh -huh. быть более flexible, uh -huh. гибкими, пластичными, восприимчивыми, реагирующими. Uh -huh. вот. Вот эти качества, они говорят о том, что человек психологически взрослый. Uh -huh. А вот еще такой момент, а, когда мы говорим о том, что, ну, допустим, человек понял, что ему надо взрослеть, или кто-то ему об этом сказал, он услышал и так далее, да, есть же еще какие-то учителя жизненные, которых мы все-таки, ну, из категории значимых взрослых, да, которых мы можем прислушаться, к мнению которых. Но так случилось, например, что нет поддержки, либо значимого взрослого нет, либо родителей уже в живых нет. Либо друзей надежных нет. На кого опираться? Потому что все-таки взросление ⁇ это сложный процесс, тяжелый процесс. И, не, и, как мы уже с вами выяснили, не быстрый. На кого опираться, если в, со в социуме опираться? Вот, вот, Как-то особо не на кого. -то. Да, здесь такая задача. Mm -hmm. Найти хотя бы одного человека, присмотреться, кто это может быть. Это может быть... Э Человек постарше. То есть, все-таки значимого взрослого искать? Это может быть, да. Это может быть человек постарше. Все-таки да, значимый взрослый. Это может быть психолог на mm -hmm. время, да, то есть это может быть педагог, то есть и в редких случаях ровесник. Твой ровесник, но ровесник он ведь может поддержать именно как ровесник. Mm -hmm. да? То есть здесь э, нужна поддержка, э, если говорить про э, безопасную такую среду, mm -hmm. поддерживающую среду. Хорошо, если есть кто помладше тебя, да, с кем у тебя хороший контакт, твой ровесник и постарше. И тогда получается как бы такая угу. защищенная ситуация, Полная что ты, да, угу. ты можешь и обратиться за советом, и поделиться с равным на равных, да, то есть и сам кому-то помочь. Так, каким-то опытом да, поделиться, например. Да, и вот тогда получается mm -hmm. достаточно такая mm -hmm. гармоничная А если, ситуация. смотрите, ну вообще возьмем крайнюю ситуацию, в себе человек может создать вот эту вот значимую взрослого В себе, внутри, внутри себя эту фигуру? А, если мы говорим о психологической помощи, да. а, всегда нужен кто-то, чтобы тебе помог все-таки коммуникация, что да, да да, были. да, да, обязательно, uh -huh. обязательно нужен другой uh -huh. человеку нужен другой человек. Ну да, такая фраза на все времена. Это uh -huh. очень важно, uh -huh. поэтому uh -huh. никогда не нужно оставаться одному, то есть преодолевая гордыню, чувство страха, умение просить, uh -huh. обращаться за помощью, говорить о том, что, но понятно, что здесь нужно найти именно того человека, который тебя услышит, который тебя поймет, не осудит, не оценит не будет сравнивать с другими и не будет, э, ну то есть mm -hmm. сохранит тайну твою. Это знаете тогда можно пересмотреть немножко фразу Булгакова о том, что никогда ничего не проси у сильных мира сего, никогда ничего сами все предложат и сами все дадут. Наверное с, с точки зрения профессионального психолога это не совсем так, да? Надо наверное смотреть. Уметь у кого, просить о помощи. Уметь. Да. Да? Что смотреть и так далее Ник и Никто главное, ничего не предложит И не самое даст. главное уметь формулировать запрос Для того, чтобы уметь формулировать запрос Нужно понимать себя А что мне нужно? Иногда угу. потому что человек Испытывает чувство дискомфорта Но не умеет об этом говорить У него актуализирована какая-то потребность Но он не понимает, что он хочет Не то он голоден, не то ему нужно чувство любви Не угу. то признание угу. То есть вот это чувство угу. дискомфорта Непонятно откуда возникает Mm -hmm. И, конечно же, понимание себя, то есть умение это а, облечь в слова, сказать об этом, это тоже говорит о взрослости человека. И умение попросить помощи, И умение в том попросить числе... о помощи, mm -hmm. не оставаться одному, mm -hmm. наедине со своими проблемами. То есть, по сути дела признать свою слабость, да? Да, признать, побыть немножко слабым, mm -hmm. побыть слабым, то есть это не говорит о том, что ты ребенок, это не говорит о том, что ты несостоятельный, что ты плохой. Нет, это нормально, это нормальное качество mm -hmm. наоборот, взрослого человека. То есть все мы иногда бываем слабыми. А вот то, когда вы говорили про, достига про достигаторство, получается, что если человек в нем не временно, а постоянно застревает и становится вот именно вот этим самым достигатором, это детская позиция, да, которая мешает, ну, по сути дела, взрослеть. It Вроде получается... бы человек достигает mm -hmm. на социальном уровне квартиры, машины, дома, пароходы, mm -hmm. А это не, никак не способствует развитию его да. взрослению его психики. Здесь нужно посмотреть, uh -huh. какие сферы у него ущемлены. Uh -huh. Скорее всего, также идет гиперкомпенсация. Uh -huh. Гиперкомпенсация. Uh -huh. Нужно посмотреть, что у него в сфере отношений, uh -huh. что у него в сфере хобби. Uh -huh. То есть он полностью проводит время только на учебе или только на работе. Uh -huh. То есть, есть ли у него какие-то другие интересы. Что, есть, в ресурсах да, что что является ресурсом для него. Uh -huh. Uh -huh. Я, значит, когда готовилась к передаче, несколько статей посмотрела, и там приводится перечень ну, человека, допустим, как определить, что человек взрослый. И там 15 пунктов, вот он такой-то, такой-то, ответственный, такой. Я, себя, я читаю думаю, я что-то не знаю таких людей, ни одного буквально. Ну то есть это действительно такая редкая штука, что а, можно встретить внутренне взрослого человека. Во-первых, да, то есть, как мы будем знать, внутренний взрослый ну да, или нет? Не если мы у, с ним можем договориться на социальном угу. уровне, то есть если человек соблюдает ваши договоренности, то есть это уже говорит о том, что это объективно взрослый человек. Можно, можно общаться. Да, с ним угу. можно взаимодействовать, выстраивать коммуникацию, и на него опираться, и он не подведет. Это вот важный момент. Объективный критерий. Ну, получается, в завершении нашей передачи, можно сказать, что для э, ситуации «я хочу повзрослеть» не существует границ возрастных. И это можно процесс начинать да. в любом возрасте. Можно в любом возрасте и нужно в любом и возрасте. Нужно. да, Потому mm -hmm. что это увлекательно, это интересно. Это о вас. Противопоказаний возрастных нет. Противопоказаний возрастных нет. По-моему, это прекрасный результат разговора нашего. И вот эта мысль, о которой я говорила, что все-таки есть связь с психосоматикой, да? когда по тем или иным причинам мы не хотим взрослеть, мы выбор делаем, я не буду взрослеть. Ну, как говорится, получив фашист-гранату, как в да, анекдоте. Да, да. да. Такая цена, получается, да. которую платит человек. И про адекватность все-таки. да, взрослым, как вы тоже сказали, взрослому человеку легче адекватно относиться не только к себе, но и к окружающему миру. Да. Mm -hmm. У нас была сегодня очень интересная тема Спасибо вам большое, Энжиан Варман, за то, что вы пришли И очень интересно рассказали И вот прямо у меня свои собственные инсайты были сегодня mm -hmm. по этой, по, на эту тему С которыми я вроде попыталась поделиться Я думаю, что мы хорошо раскрыли эту тему Спасибо вам большое за внимание, дорогие зрители С вами была программа «Фокус на человека» в студии работала Наталья Жова Всего вам хорошего